Вот и подошел к концу месяц Рамадан, месяц, в котором мы с вами берем под контроль свои желания и стараемся становиться лучше. Сейчас мы будем отмечать свою стойкость и силу, с которой мы прошли эти дни, но также будем ценить то, что имеем гораздо больше. Особенно отрадно видеть, что здесь, в Москве, природа как бы оживает после зимы, как мы после поста, и набирает свою силу и цвет. Я бы хотел пожелать вам не растерять ту силу, которую вы получили в этом месяце, и пронести ее еще до следующего года стойка целый год. Для меня это был один из самых тяжелых постов на моей памяти, но все же и он подошел к концу. Несмотря на все испытания, безусловно, не только в ограничениях еде или сне, я в очередной раз могу заметить, что все проходит и время не щадит никого. И то, что сейчас кажется невозможным, в будущем может казаться таким обыденным. Во время поста я и мои коллеги обсуждали готовящий законопроект по партнерскому банкингу, стали свидетелями подвижек на халяль рынке, теперь производителям из России еще легче станет получать сертификацию на свою продукцию по нормам халяль. Я поздравляю всех вас с праздником Роза Байрам от коллектива Муслимэка и его единомышленников. Идмубарак, мубарак, ва алейкум, ва рахматуллахи, والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصامرين والصامرات والخاشعين والخاشعت والخاشعين والخاشعت والمتصدقين والمتصدقات والصّ. والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذائرين الله كثيراً والذائرين الله كثيراً والذائكات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيماً